Продолжаем заниматься с нашей машиной. Тракционный стол, стол, который растягивает правильно позвонки. В данный момент у нас пациент а, закреплен за повздошную кость. Таз, получается, мы его фиксируем. И шею. Ранее мы работали с ним, здесь другое крепление было. За грудь, получается, да, и верхнюю часть тянем. Наш пациент уже а, пятая процедура. Все шло хорошо, пока пациент опять у нас... Наша дача у нас забрала здоровье. Наша любимая красивая дача да, забрала здоровье. Человек опять не дорвался. Нужно было выдержать. То есть, еще раз повторяю, то есть эффект у нас начинается от этой машины после третьего дня. Первые ощущения, первый день будет тя тянуть, конечно, поясницу. Немножко некомфортно. Первый день это может быть. Нужно обязательно, люди боятся, потом второй раз не приходят. Бывает такое, побаиваются. Но этого бояться не стоит. Вот именно нужно что еще прийти. И тогда сразу же на второй день уже идет облегчение. Третий день ты прям серьезно чувствуешь облегчение. Вот Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, вот как у вас шло? Вы всегда... Давайте я вас... Я напомню, что у вас было. Когда вы пришли, у вас... Ну, проще спросить было, чего не болит. Болела поясница, болел грудной отдел, шея постоянно. И среди ночи просыпалась. И в ноги стреляла по задней поверхности бедра по ягодицам, не могли долго работать на кухне, через 40 минут, иногда через два часа хватало вас, вам нужно было уже полежать. Если вы на кухне что-то делаете, или в саду работаете, или как-то вот по что-то по дому делаете, какую-то работу. Скажите, пожалуйста, вот после третьей, четвертой процедуры, какие были ощущения? Ну вот, после третьей процедуры у меня была очень легкая поясница, что, что у меня давно не было. Угу. Меня это очень порадовало. Шея меня практически сразу после первого сеанса, потому что я еще на петле. Гегресиона, да. Гегресиона да. была у нас пара. Да, тоже это мне понравилось. То есть шея тоже поправилась. Единственное болело как бы грудной. Отдел. Ага, это между лопаток, да? Все да, Ну, да, угу. угу. в пояснице, конечно, были сначала не очень приятные ощущения, и даже не только в пояснице, а и впереди в животе. И, ага. О, и да. в, как бы я сказала, в кресте в прямой кишке, как будто бы мне у меня что-то там. А в туалет больше да. ходили? Да, в туалет хорошо, нормально. Вот, было. кстати, кстати, у кого есть застой и запоры, то есть вот эта процедура, она запускает органы, и застойные процессы многие уходят, начинают по большому в туалет больше ходить. И чуть-чуть, да, есть растяжение нижних, нижних мышц, получается, живота, кажется, как будто ты подстудил мочевой пузырь. Но да. на самом деле ты не подстудил мочевой пузырь, это у тебя потянулись мышцы, которые все время у тебя были поджаты. Получается, эта процедура у нас запускает кровообращение в малом тазу, застойные процессы, растягивает э, межпозвонковые вот эти связи, расстояние увеличивает, тем самым мы стимулируем кровоток в малых мышцах, которые сдерживают каждый позвонок. Каждый, ну еще раз, да, то есть, кто следит за деятельностью профессора Бугновского, он не раз об этом говорил, что каждый позвонок, позвонок между собой связан диском. Так вот, также каждый позвонок связан между собой 21 вот такой маленькой сантиметровой мышцей, называется глубокая мышцы позвоночника. Вот это в обычной жизни проблема наша, почему появляются грыжи, потому что все диски межпозвоночные, они не обладают сосудами, и они неоткуда питаться. Питаются они за счет коллоидных процессов. Коллоидные процессы – это те процессы, которые протекают рядом, то есть получается... Рядом с диском находятся вот эти маленькие глубокие мышцы позвоночника, сантиметровые. И в обычной жизни они у нас не функционируют никак. Ну, практически мы их не используем. да? Мы же там не носим ведра в коромыслах, мы не скачем на конях, мы не ходим там по 15 километров в день. То есть в обычной жизни такого практически нет. Такого сегодня в современной. Сидячий образ жизни, лежачий. Где-то какие-то короткие переходы. На машине ты едешь, да, то есть постоянные вот эти вот удары по нашим плохим дорогам у тебя получается позвоночник. И все у тебя в кучу собирается. Сидим неправильно. Мало кто людей смотрит наше видео, которое мы сделали про осанку. Там подробно разжевано, как легко себя держать, поддерживать. И что все правила ранее были по осанке, которые, да, то есть они все неправильные оказывается. Так вот здесь еще раз вернемся. Кровообращение усиливается в маленьких мышцах глубоких позвоночника. Соответственно, усиливается кровообращение питание а, межпозвонковых дисков. Усиливается это кровообращение, он, соответственно, питается, он усиливает свои стенки. Усиливает свои стенки, потихонечку а, начинает уменьшаться грыжа. Ну, вот из опыта эксплуатации аналогичных устройств, Обычно 20 занятий, ждем три месяца, бережем более-менее себя, плюс делаем упражнения, которые мы даем, и грыжи рассасываются. Это вот такие вот из опыта коллег, которые занимаются с подобными столами. Это раз. Второй момент, что грыжа, раскрою маленький секрет, грыжа не всегда является причиной боли. Это тоже такой стереотип. Грыжа является предметом боли тогда, когда грыжа касается... Нервного окончания но если у вас позвонки стоят правильно и ровно грыжа не является причиной боли абсолютно она может быть но причине но болевые ощущения не вызывать а может вызывать как раз смещение позвонков которые задевает нервное окончание вот этот стол частично компенсирует да? но он в любом случае он несет много функций он не только позвонки растягивает он самое главное что он еще увеличивает кровообращение в нашем в нашей жизни, то есть очень много застойных процессов. Вот видите, вот Наталья сам тоже подтвердил. Пока вот на каждом пациенте отслеживаем, пока еще не очень много людей было, прошло через него. Но то, что усиливается выход застойных процессов из большого кишечника, это вот точно есть. Напоминаю, как работает стол. Мы выставляем угол наклона. В данный момент у нас держим мы только поясницу тянем. Да, здесь шею повредить невозможно. Страховочные вот такие дуги у нас мы выставляем воздействие. Через каждые 3 минуты стол расслабляет человека. Да? То есть он его расслабляет, давление до нуля килограмм. И дальше опять подтягивает. И так каждые 3 минуты. Расслабил, подтянул, расслабил, подтянул. Когда участвует шея, мы выставляем обычно 13 килограмм до начала. Потом 15. Потом 18 килограмм. То есть максимально на что возможно при работе с шеей. Если мы работаем только с грудным и поясничным отделом, да, то есть вот такой же ремешок вот сюда ставится, вот он лежит у нас. Соответственно, тогда у нас получается, мы можем гораздо больше, порядка 35-40 килограмм выставлять. Но в данный момент у Натальи Александровны было все хорошо, пока она не съездила на дачу и, к сожалению, опять заболела шея. Вот. И шеи, и поясница. И шеи, то и есть поясница. надо беречься. За... В это время беречься. Себя. Да. себя. и. себя. Поберечься надо было. Да, вот, то есть, к сожалению, сезон уходит. Да? Да. Вот у нас сейчас ноябрь, хочется и розы укрыть, и хочется все довести до мая, чтобы пришла весна и на дачу приехала на все готовенькое. Но дела не отпускают, поэтому вот иногородним то есть, вроде бы, казалось бы, местный человек, да, ему удобно прийти здесь и сделать это упражнение. Но в то же время есть минус. Вот те четыре процедуры, которые были до этого, ну, можно их, переч... можно их перечеркнуть практически. Фактически можно перечеркнуть. Ну, потому что она сама себе перечеркнула тем, что уработалась на даче. Почему так происходит? Потому что, ну, ты приехал на дачу, ты же не можешь уехать без... Ну не доделал, что ты обязательно должен оставить все, все, что ты запланировал. А извините, возраст-то не 15 лет, не 18. Чуть постарше же вы, да? На Немножко. Немножко постарше, чем 18 лет. Болезни кучи накопилась. Но дача нас любимо не отпускает. Ладно, вот мы вешаем и наблюдаем, как раз, как это все происходит. И всегда у нас человек рядом. Ощущения классные, легкость. Легкость в движении, легкость в обменных процессах. Также, так как воздействие идет здесь, соответственно, у нас идет и с печенью, и с желчным, Желчь по-другому начинает немножко чуть больше отходить. Есть у нас другие точки фиксации, да, вот здесь, например, есть э, за ноги. но в данный момент у пожилых людей, например, часто бывает такое, там, не то что пожил, там, старше 50 лет, бывают проблемы с коленями, например, да, поэтому мы не задействуем ножные вот эти, нам да? задействуем за козобедренный сустав фиксации. Если, соответственно, коленные суставы не воспалены, то лучше, конечно, за ноги для того, чтобы все тело растягивалось таким образом. Тянется еще и задняя поверхность ног у нас. В данный момент у нас ноги расслаб... просто расслаблены, они не тянутся. Такая вот интересная машина. Если человек покупает полностью услугу м -м, тракционный стол плюс без соответственно, я провожу еще в конце легкую мягкую правку там, где позвонки слушаются, да, то есть без, без ударной техники. А это тоже, соответственно, сохраняет. Еще очень важный вопрос. Надолго ли хватает? Надолго ли хватает этой процедуры? То есть минимум это 7 процедур, а в идеале 20. Если человек отходил эти 20 процедур, соответственно, что происходит? В течение трех месяцев он делает упражнения, которые мы даем. Каждый день, Ну, они на канале у нас в YouTube есть, 15 минут в день этих упражнений, плюс дыхательная гимнастика, плюс скипидарные ванны с содой, плюс ноги отмачивать в горячей водичке. Нужно работать со своей нервной системой. Потребление больше горячей воды. Вроде бы простые методики, но они все рабочие. И все это в комплексе. Каждая по отдельности не очень работает. Когда все в комплексе, имеет очень высокий результат. Так вот, хватает это? Насколько хватает? Ну, условно, человек, вот по коллегам, кто работал с подобными методиками, как говорят, да, на первую процедуру человек приходит с палочкой, с последней процедурой, на последней процедуре он палочку забывает. Здесь оставляет, в кабинете оставляет и уходит без нее. Вот приблизительно, вот такие ощущения. Нужно еще и себя беречь, как правильно поднимать грузы. Нам, нам тоже мало кто объясняет. На видео моем про осанку я рассказываю об этом. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. И, пожалуйста, пользуйтесь теми наработками, которые у нас сегодня есть. Другой способ фиксации. Здесь пациента... С коленями проблем нет, есть проблемы, болевые ощущения в шейном отделе, есть болевые ощущения, бывает иногда спина затекает, да, соответственно, у нас есть возможность человека растянуть уже с фиксацией за ноги. Вот здесь вот как раз представлено, ноги, получается, у нас подвешены, здесь легкое расстояние у нас, да? Получается, фиксацию мы тоже сделали всего на... В данный момент мы пока сейчас на 15 килограмм. Подложили здесь, чтобы травмирование, не, не, не растягивание или чего-то. Опять же, страхующие вот эти дуги. Расслабление шеи идет, то есть ощущение идет сразу же после ну, 20-30 минут. Максимум часа полтора-два уже все дискомфортные ощущения уходят. Шею, когда только распускаешь, только отпускаешь шею, Такое легкое, при, при, при, приятное, прям кровь растекается по шее, чувствуешь, у тебя голова только пошла. У кого бывает, ну, как говорят, крыльца грызет, да, или как а, дискомфорт, вот как бы суетливые такие лопатки, это вот часто бывает. Вот это упражнение тоже очень сильно помогает. После 4-5 занятий я немножко еще, если нет противопоказаний, мы, соответственно, ставим на места позвонки шейные, где это возможно, с кем это возможно. Кому показан этот аппарат и кому противопоказан, противопоказаний как таковых нет, потому что если у кого-то больные колени или есть сложности с суставами, да, то есть, соответственно, эта фиксация идут за поясничный отдел. Если таких проблем сильных нет, соответственно, лучше вытянуть все тело, для того, чтобы улучшить кровообращение здесь. Поясничный отдел. Грудной отдел, бывает межреберная невралгия у людей. Люди думают, у него сердце болит, а после этого, оказывается, и не сердце болело. Оказывается, позвонки были зажаты. Так вот, ну, сейчас 3 минуты прошло, он сжимает чуть-чуть. Потом сейчас 30 секунд ждет, опять растягивает. Всегда находится альтернатива, плюс мы делаем еще небольшие упражнения здесь. На сжатие-разжатие для того, чтобы э, работаем. Плюс работаем с дыханием. То есть, сразу же аппарат на это реагирует. У, у аппарата стоит а, измеритель напряжения. Ну, живой пример, да, как выглядит упражнение. Я вас сейчас попрошу. Давайте вот это тут уберем, чтобы сейчас зафиксировать. А, сколько у нас давления? В данный момент 13 килограмм всего показывает. А, а теперь я вас попрошу а, напрячь тело так, что вы хотите как будто сжаться. Готовы? По моей команде. 3, 2, 1. Начали. Сжимаем, сжимаем, сжимаем, сжимаем. 26, 32, 37, 38, 40 килограмм. Распускаем, распускаем. Аппарат показывает, сколько килограмм. И сразу он ее натянул. Мы всего лишь 15 килограмм поставим натяжение, потому что у нас участвует шея. Сейчас опять она получается натянута максимально до 15 килограмм. Опять. Смотрим. Ага, он ее подтягивает, как только она ослабляется. Давайте еще раз упражнение по моей команде. Сейчас 17 килограмм есть натяжения. Аппарат всегда регулирует. Чуть-чуть больше ставить натяжение, чтобы до растянуть мышцы. 17 килограмм натяжения. Готово. 3, 2, 1. Сжимаем. Тянем на себя ноги. Давай, давай, давай, давай, давай. Тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем. тянем. 44, 45, 46. Расслабила. Молодец. И глубоко дышим. Вдох. Выдох. До 14 килограмм упало. Было 17, сжала она до 45 килограмм, и сейчас упало, 40, как после сжатия сразу 3 килограмма сбросила. То есть, это получается, на 3 килограмма растянулись мышцы сами по себе. Сейчас машина ее, о, уже не 3 килограмма, уже на 4, 13 килограмм. То есть, уже машина ее сейчас, сейчас будет подтягивать. Как только есть разница от номинала, от той цифры, которую мы заложили, больше 2 килограмм машина сразу чуть-чуть подтягивает. Мы это должны сейчас заметить. Мышца расслабляется. Давайте крайний раз начнем. Еще раз готово? На сжатие. 3, 2, 1, сжатие. Тянем, тянем, тянем, тянем. 44, 46, 47. Расслабила. С 13 килограмм до 47 и она растянула. Видите, она машина раз и подтянула ее. Сейчас показывает 16 килограмм натяжения. То есть, вот интересные такие упражнения. Тем самым мы растягиваем мышцы, напрягаем, работаем. Как вы себя чувствуете? Поясницу немного тянет. Поясницу тянет. Дискомфорт сильный, не сильный? Нет, не особо. Ага. Ше, болезненные ощущения? Нет. Ага. Молодчина. Будьте здоровы, берегите себя, живите полноценной жизнью. Потому что эта жизнь дана не для того, чтобы вы болели, а для того, чтобы вы занимались тем, что вы хотите. Чтобы вы радовали себя, радовали своих близких, радовались вместе с ними и устраняли свои заболевания. Оказывается, в человеке все есть. Все можно сделать, но только нужно себе помогать. Будьте здоровы!